К сожалению, быстро и качественно удалить татуаж невозможно. Это длительный процесс, о котором я расскажу далее. Но я знаю, как удалить татуаж бесплатно. Досмотри это видео до конца, и я об этом расскажу. Всем привет! Меня зовут Юлия Беляк, и сегодня поговорим о лазерном удалении татуажа. Кстати, не каждый татуаж нужно удалять, чтобы привести его в нормальный вид, его можно перекрыть. Если хотите узнать подробнее про перекрытие татуажа, то напишите нам комментарий, и мы обязательно снимем видео на эту тему. Современные методы удаления татуажа делятся на два типа. Лазерное удаление татуажа и удаление татуажа ремувером. Сегодня поговорим о лазерном удалении, а если вам интересно узнать про удаление ремувером, то подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить видео. Давайте сразу оговоримся. Удалять татуаж дома йодом, перекисью, еще какими-то непонятными веществами – это каменный век. Если вы себя хоть чуть-чуть уважаете, делать этого точно не стоит. Про такие варварские методы удаления у нас есть уже одно видео, вы можете кликнуть сюда и посмотреть. Но лично я не советую, там такая жесть. Удаление татуажа качественно, без рубцов и корочек, и крови не может происходить быстро. За одну процедуру невозможно удалить ни один пигмент. Это долгий процесс, который должен быть под присмотром мастера. Сама процедура лазерного удаления татуажа быстрая, она длится не более 5 минут. Самое интересное происходит уже потом. Наша кожа в течение полутора месяцев начинает восстанавливаться и избавляться от лишнего пигмента в коже. Это абсолютно невидимый процесс для вас. Ваша кожа будет выглядеть как обычно, не будет никакого заживления, корочек и рубцов. Весь процесс проходит, грубо говоря, внутри кожи. Именно поэтому нельзя делать лазер каждый день или идти на перекрытие сразу после удаления лазером. Интервал между процедурами лазерного удаления татуажа должен составлять не менее полутора месяцев. Возраст татуажа не имеет никакого значения. Даже если вы делали татуаж еще при Ельцине, то его все равно можно удалить. С каждой новой процедурой вы будете замечать то, что ваш татуаж становится светлее и постепенно покидает вас. Нужно лишь немножко набраться терпения. А теперь ответы на самые частые вопросы. Нет, лазер никак не влияет на состояние ваших волосков. Лазерный луч влияет только на пигмент, который находится в коже. Можно, так как кожа не требует какого-то специального ухода. Процедура неприятная, но вполне терпимая. По ощущениям, похоже на брызги горячей воды на кожу. А теперь о том, как же удалить татуаж бесплатно. В нашей студии проходит просто крутейшая акция. Если вы оплачиваете процедуру татуажа, но вам предварительно нужно удаление, то оно будет для вас совершенно бесплатно. Столько раз, сколько потребуется, хоть до старости удаляйте. Если это видео было для вас полезным, то поставьте, пожалуйста, лайк. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всех целую, всем пока!